Что за хуйня, блядь? Оху, блядь. Хуя. Да блин, да где, да где, она, да где, да где, да где, Ты нахуел, блядь? Оу, oh, чувак, блять, сорян, обознался. А чё у тебя с голосом, еб твою мать? А у меня когда они нахуй остановлюсь, женщина. Иди нахуй, блядь. Да где она? Закладчик должен был, блядь. это Это ты закладчик. я Я тебе звонил, ты мне должен был сюда принять. Чел, я не закладчик, я просто гулял, блядь. Увидел ноги, у меня глюки, блядь, какие-то. Жопу, блядь, ёбно. Докажи, отрумься до меня. Отрумься до да, меня. Да Блять, чел, нахуй. Да. Ладно. А. А. Блять, это не захват. Это не захват. Говно вроде. Блять. О, хуя. А, блядь, это ж я вчера в лесу бухал, блядь, и белки, короче, бухло хуярил говнищем, блядь. Ну и, походу, ей не понравился подарок мой, блядь. Так бывает, да. Блядь, ищи, как-то хуйня, блядь, в жопе дискомфорт. Блядь. Ох, блядь. Да это мы с пацанами вчера тикток снимали просто, блядь. Ну, забей, короче. Похоже. Нагодится еще, ебать. О, блядь, что-то... Что-то... Угу. <свист> <свист> <свист> yes, Ах! Ах!